Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и это опять Калистыч, Калистыч, дополз спустя <смех> чуть больше недели Ну, такое тоже бывает, такое тоже бывает, блин, работа, работа, свободное время учеба, короче, вообще, времени абсолютно никакого не присутствует на личную жизнь даже <связь> не то что на запись at your так а я сейчас не помню вообще нифига я помню что надо вот эту штуку продать да у нас будет много денежек 1600 и мы можем улучшить дубинку да или там 3000 на дубинку на там что много надо я помню 2700 и мы что собирались копить да что такое по моему что такое? Ты мне напоминает, а то я могу её забыть. Мы идем активировать панель, насколько я помню, чтобы это как это вот так. Я так чуть-чуть кнопки потыкал, повспоминал, как что играется. Так стелс, как стелс, так. Ага, все, окей, нормально. А, добьем игру, добьем игру, несмотря на то, что она, кажется, скучноватой чуть-чуть уже. Ну, в смысле, я не вижу в ней ничего такого прям супер интересного. Сюжет, как бы, не это, а как он не цепляет настолько, насколько, как бы, но я, так скажем, еще дам шанс игре. <смех> Ой, а что так громко -то. Ой, очень громко. Ой, прям сильно громко. Ау. Прям по ушам, извини меня, пожалуйста. Давай чуть-чуть это. Э, ну не висни. На радуге зависни. А у меня вроде так потише чуть сделано. Ну, давай еще чуть-чуть убавлю. А тут что-то как-то это прям больно. кпшечка полная, хотя вроде, когда я загрузился, не была полна. А, -а, -а, а, я нашел таблетки какие-то, шоколадки, вот это все точно. Ты то поподбирал -то, то, что мы, скорее всего, в прошлой серии подбирали. Так, напомню, что у нас был дробовичок. Дробовичок. Так, ну тут опять стелс. Какой стелс? Погнали. Танки грязи не боятся. А, так, что-то хотел рассказать интересное, что-то хотел интересное рассказать, прям такую, ух, интересную такую хотел рассказать. Нет, ладно, оставлю это. Я вспомнил, я вспомнил, что хотел рассказать, но оставлю это для новой серии, которая по новой игрушечке. Там расскажу, там расскажу, там расскажу и там же я сейчас могу сказать идеи, если ты как бы смотришь колисточку, как бы ну, не все же смотрят колисточку, уже все кому надо посмотрел, но я как бы. Да и такое уже было, чё? Я же назад не вернулся Я ж чтобы не заболтался и назад не вернулся Я же не мог так поступить А зачем две большие загрузки мне подряд Я ж только вышел из локации Ой, что это такое Фигня какая-то Так, все, можем идти Так, ну не Ищем жопку Ищем жопку Которая, как обычно, внезапно откуда-то вылетит -тырын -тырын -ты что, ломается? Не, не ломается Ну, ладно Ты это, мне сейчас пиши, что я нычки какие-то классные пропустил а, Повлиять на это никак не смогу, но... Как бы... Ну, будем держать друг друга в курсе, как бы Обратная связь, обратная связь Ну, ну, ну, давай, как много загрузок. Мы сейчас, блин, всю серию будем загружаться оттуда А! Сейчас, ага? Ну, подходи, давай. Да не заставляй меня подходить самому. Я уж и, чувак, не помню, как играть, а ты... А ты что думал? Я что зря как бы... Подожди, он что, хотел мутировать, нет? А, ну не, у него же щупальца не вылезли из живота. У него изо рта. Ну этот, который целоваться любит, это понятно. Че, что то взорвалось? Так, ну ладно, едем. Ты со мной, да? Тебе наверх? Дружище, тебе наверх или вниз? Ты вот и молчание как бы знак согласия, как бы значит едешь со мной. А я куда еду, наверх или вниз? Не, ну наверное наверх. Да, там же напротив какая-то башня Ну, конечно, наверх, куда же еще я могу поехать ну, как бы в прошлых сериях лазили там, блин В каких-то нечистотах постоянно Как бы все, хватит, пора куда-то вверх Наша карьерная лестница должна идти вверх, а не вниз Че? А, опять, блин Опять что-то орут, блин Лично недовольные товарищи Вас много? В этой игре не хватает какого-нибудь рентгеновского зрения Ну, как бы Понятно, что игру пытались сделать страшной Но она Надо пройти через те врата через эти Давай пройдем, в чем проблема Проползи, что Пузов тени, вот, тут видишь щелка посередине Пузов тянул, пролез А вот тут что, не канает? Джеков, тут есть проходик Тут же есть дырка, да, сбоку? Ну, там какая-то вроде как Сюда заполз сбоку и там вылез Ё-моё, Джейков, ё-моё вот Создаёшь себе какие-то искусственные препятствия Это как а, в старых играх, знаешь Вот это, как у заборчик, который ты не мог перепрыгнуть Потому что не было прыжка в игре Так, а чё я по стелсу ползу? Если честно, что-то они Рут, а я их не вижу даже А, ну он один в клетке сидит Ну, конечно, клетки откроют Самый неподходящий момент Мне бы дробовичок, кстати Просто тупо проверить Открыть комнату охраны Открывай а -а -а. Предохранитель Привет Ты же не выйдешь Так Это можно двигать Но Он в самый неподходящий момент вылезет Может его ушатать Я могу его через решетку ушатать ну нет, конечно А так Да ты, на тебя только патрон потратил Так, ладно, вот эту фигню можно двигать Как? А, тут просто перелезть Это что, предохранитель, да? Ну давайте, жги Давай Вырывайся Ну ладно, я побежал не хочешь, как хочешь, я ему давал шанс. Он взял и а не вырвался. Так, тут что у нас? Встанешь, нет? Надо подойти чекнуть. На всякий случай. Опа. Я все жду, когда из шкафа куда-нибудь вывалится. Даже в резике кто-нибудь довывалелся из шкафа. Так, что я говорю? А, про игру то, что ее страшно хотели сделать, да? Ну, она не пугает. Она не пугает настолько либо я не боюсь, либо она не пугает, как бы. Тут как бы. Че я открываю? Ясно. А по-моему, гадет это типа получилось, что такое, да? И что Ну, гадет, ты что некуда В этот раз ты вырвешься. А мне пофиг. Не успел. Ты не успел, у тебя опять-таки была, была возможность, были шансы. Ты как бы ими не воспользовался. Так, и ч? Подожди, это ч? Ты что-нибудь будет? Секреточка. Ну давай. Вот сейчас-то ты вырвешься. Ну вот сейчас-то ты вырвешься. Ладно. А че? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Че, нет? Понятно, ваше ожидание это ваши проблемы, да? Ладно, хорошо, ладно. Ты вырвался? Нет? Ну ладно, иди к черту. Так, осмотреть электростанцию. Мне надо наверх. Мы по стелсу пробираемся наверх. Смотри, стоит колбасить. Что джойстик-то вибрирует? Типа, меня палят? Надо сверху, короче, спрыгнуть на него десантуры. Похоже, турбину чем-то заклинило. Так, тут закрыто. Почему? Нужен код доступа. Ага, понятно. Так, так он стоит, там чилит. Он. Меня сейчас запалят. А, это, бли... а, блин. А, напугал. Ладно. Я думал, это чувак, эту турбина заклинила этим чуваком. Он стоит, трясется. Ну, ну непонятно было издалека, ну что-то. Ты... Так, ну-ка. Надо сначала oh. все залутать. Потому что зона большая. Like да я понял, турбину заклинило, да, туда-сюда. Тоси, боси, лясим, трясим. Сейчас я его вытащу. Сейчас у нас ревизия произойдет. Ого, сколько у меня патронов на дробовик. Да и на пистолет не хило так. Две инъекции. Да погоди, так место-то у нас до жопы. Сейчас я тебя вытащу, погоди. Набор, эээ, новый преобразователь энергии. А, ну это продать. Опа, подожди. А, показалось. Думал, что-то валяется, ничего не валяется. Я могу туда заползти, нет? Ладно. Леопольд, выходи! Включилась. Ну конечно. Мне нужна выгодная позиция. Это невыгодная позиция. Бляха. Ну все, мы здесь надолго. Ляха. Где эта тварь? Тихо-тихо. Где кто еще? Ететь! Да е за ногу. Я про тебя забыл совсем. Дай похилюсь. Дай похилюсь по Где эта зараза? Сейчас, ага. Где он? А ты уздох. Давай вс. Быстрее, б... Блин, у меня кончилась, чакра. Бляха Да нечестно! Нет, подожди, я думал, ты все. Так, не подходи. Дай похилюсь. Все? Да ладно, с первого раза прошел. Не, ну это было не так жестко. Я думал, будет жестче, я думал, будет дольше, поэтому начал там хиляться. там Туда-сюда. Так, отсюда я пришел. Так, с этого я залутал, где-то еще валяются. Вот и вон тот. Главное сейчас в турбину, чтобы меня не засосало случайно. Вот в эту, когда я лутаться буду. А там, кстати, бомбочка была. Так, отлично. Ну, в целом, неплохо. Даже с первого раза прошли. У меня вот эта штука, как бы, не вовремя закончилась. Вот когда э, она не нужна, ее много. А, там открылась автоматически, я думал, что-то нажать надо, так, по хпшкам у нас все плохо, нету хилок. А -а -а, 100 патронов много. Так, ладно, дробаш надо перезарядить. Я думал, тут сейчас будет прям жесткое мясо, их тут не так много это было, пацанов. Ладно. Аптечки жалко, потратил все. Можно было лучше пройти. А, так я уже до панели добрался. Так, Долго добирался. Ready? Я готов, если ты готов. Не, я не готов еще. Мне надо полутать, ты чё? Полутать, перезарядиться, подготовиться. Ну, пока вот жестче той битвы, которая была вот в самом начале. Ну, не в самом начале, не знаю, какая серия 6 это была. Где там, блин, вот несколько волн противников по три, по 4, блин, по 5, по 10. Вот, ничего жестче пока не было. Самое жесткое вот было. И вот эти вот штуки попадаются слишком часто, то, блин, вообще, хрен дождешься их. Ну, почти скоро. Я считаю, что дубинку лучше всего качать, потому что это основное оружие, которым мы пользуемся. Я бы урон увеличил. Пассивное оглушение офицер получает меньше урона при блоке, но это такое. Увеличит вероятность попадания в голову после завершения комбо. Ну, по стоку, по скоку. Вот это сейчас самое важное. Мне кажется. А мне кажется, все равно за одно прохождение нереально все прокачать. Тут, кстати, вроде как это новую игру плюс добавили. Вроде бы. Потому что там что-то вот перед запуском игры там что-то повылетало. по Ну, я, короче, быстро проскипал, я не читал, поэтому... И она на барабанах начинает... И он такой... <свят> чё, ладно, я подгоню а, снегоход что-то, а там я уже что-то, короче, иду. А, найдите Д Дэнни, да? Дэнни ее зовут. Не на улицу надо обратно выйти, да? А, нет. Я думал, сейчас обратно, к лифту идти. Ну, давайте, пацаны. Что такое плечо болит? Ну, конечно, так дубинка размахивать. Так, ну вот красный свет, это вот, вот это все вот нагнетание атмосферы. Пацаны, не работает. Пацаны, там, где надо. Побег? Из этой тюрьмы? От самого себя? Они оба неосуществимы. Единственный путь к свободе находится внутри нас самих. Лишь познав себя, можно исполнить свое предназначение. Ага. Спасибо. А, блин. Ага! Чувак, ты меня больше, чем Некроморфа напугал. Но сознание испуга как-то не успело прийти. Да я понял тебя. Опачки. Опачки лут. Опачки лутаем, что ли? А, это опять это борокамера, блин. Что такое? У меня, короче, такая фигня, что бывает, я к наушнику... Ой, к наушнику. к микрофону вот так близко, короче, когда подношусь. Ты меня, наверное, сейчас хорошо слышишь, я потише буду говорить. Вот. Я вот так подношусь, и он меня током бьет. И чуть-чуть. Так, кто у нас это? Simple Electric. Хорошо, шарит за электрику. Ч ⁇ я поднял вообще? Чу это? Хорошо проще. Ты не надо так. Не надо так. Uh, расшифровщик Компонент, который можно по умеренной цене обменять Так, а давай я, может, вернусь Да обменяю его, как бы По умеренной цене А, не, не обменяю, да? Ладно Я думал Ага Так, сейчас вопрос Что по патронам? 24 Мне прочекать? да. Ладно, первые два не убьем. Так, ладно. Мы пойдем по методу исключения. Мы пойдем методом исключения, мы не будем спешить. Ага, так и знал! Тихо, тихо, тихо. А где второй-то? Без головы нечестно! Без головы футбол играть нельзя. Да нечестно! Заколебали, мухлевщики, а? Дай что-нибудь. Пойдет. Давай я сразу, может, заряжу. А, у меня целое. Цены, у меня хпшки мало. Да пацаны, да я знаю, что кто-нибудь из вас ожи... Что это было? Он растворился в воздухе. Смотри, вот этот оживет. Либо вот этот, либо вот этот оживет. Сейчас. Читаем. ему. Прям прочитан. Вот этот не оживет сейчас. Так пачки это хорошо вот этот по идее не должен жить блин ну вот мы сейчас разнесем всех вот этот тоже не должен жить так м -м, вот этот тоже не должен по идее так да капец вас тут вы чё? я вас так долго буду колотить так м -м, сейчас какой-то вот из этих оживет Давай в лотерею сыграем. Вот этот оживет по-любому. Я прям в лотерею выигрываю сегодня, да? Давай, иди сюда подальше. Мы же не хотим, чтобы твои друганы присоединились к нашей тусовке. У нас это был локальная туса. Нормально. Так, да успокойся, не нервничай. Так, ну вот этот не должен, жить, по идее. Да он же ожил бы. Так. Вот этот, скорее всего, оживет Что это было? Откуда? Где? А! Я тебя что-то как-то даже и провтыкал А подожди, а ты что вырвался? Ты понял, что я в лотерею выигрываю, Поэтому как бы со мной Как бы смысл это, как упрятаться, да? Ой. Так, погнали вот этот уже не оживет, точно. Там есть кто-то еще? А, тут еще пацаны есть. А ты-то что сидишь, спрятался? Ну, ты когда к ним близко подходишь, если они не оживают, значит они уже не оживут. Ну вот тот, скорее всего, оживет, который на свету сейчас находится. Вот этот, может быть, оживет. Блин, да ты смотри, как что творю, а? Капец! Ты чё? они, кстати, какие-то дохленькие. Они послабже, чем остальные. Да у вас что-то прям дофига как-то, я не знаю. Можно было вообще попробовать прощемать, но ну, что-то как-то... А, блин, подожди, чувак, а ты куда мне очереди? Я в гадайку играю вообще-то. Куда? А как же самонаводка? Кто? Где? А, или это были эти. Эти муки. А все, можно ехать, да? Подожди. А как я поеду, погоди. А, ну ладно, я бегу. А, можно было просто прощимать. Там кто-то вырвался, да? Ой, страшно, боюсь, боюсь. Страшные нострики повыскакивали, понапугали меня. Еле выжил, ты меня спасла. Ура, я в снегоходе. Поехали лунтика искать. Ничего не видно. Так, не смей со мной разговаривать. Что за дело? Остановись. Мы почти на месте. А почему я с тобой не могу разговаривать? Мы ж типа партнеры там, команда, френдли. Ну попроще -по Ангар в другой стране, я знаю. Ну тогда, куда ты, тогда куда, ты куда ты двигаешься? А? Куда едем? Рассказывай. I'll be back. I'll be back. <laughs> ты чтобы Терминатор решил поиграть? Эй! Hey! Эй, hey, hey, вернись! Боже, это мой корабль. Эй, Дэнни, что мы здесь делаем? Я своими глазами хочу убедиться. В чем? Я что-то незаконное вез? А я ж не хотел ничего законного везти. Дэнни! Подожди, я обычный пилот или контрабандист, я так и не разобрался. Объясни мне, пожалуйста. Джейкоб просто чуть не рассказывает о себе. Он просто говорит, ну, я тип пилот. Попал вот в а, это, каку, в жопу какую-то и все. Ты мне расскажи хоть. Так, ну тут был наш друг. Тут был я. Макс, да. Точно. Дэн -дэ -дэ -дэн. Тут где-то моя комната Daddy, есть. Так, ну я в своей комнате должен был загасить патрончики. Опачки стоять. Пойдет. У нас на корабле есть 3D-принтер. Место крушения. Хилочка. Ага. Ну еще как много полезного я для себя оставил. Ой, а что дырка такая большая. Где остальная часть корабля? Опа, хилочка, отлично. Так, ну смотри что время время нормально время у нас есть уже две на продажу есть патрончиков в принципе неплохо есть преобразователь есть лечилочка мы с такие с тобой молодцы мы с тобой такие классные вообще. внушительная физика была сейчас так где, где спуск чё -да -да -да чё я вез Чужих на корабле. Стой. У меня тут 13 бабосов. что я тебе помочь? Эй. Hey. Hey. Что делаешь? Что-то. Uh, эм, медикаменты. Bullshit. Херни. Открыл. Зачем? So. Я так сказала. Мы никуда не поедем, пока не откроешь. <laughs> а, ладно, сейчас. Смотри. Ну да, как я сказал. Но согласно записям ты осуществил что-то там. да, я чуть дюжну Что-то. Никак отговорок, я знаю, ты к этому причастен. Слушай, я не причастен к тому, что произошло. Что то было. Угалюный. Что с тобой такое? Этот имплант. С ним с ума сойти можно. Ага. Ничего не сходится. Ну я все выясню. А пока лучше соберись. Кто-то должен увести нас отсюда. Они слишком быстро говорили, не успел читал. Субтитры появлялись и сразу исчезали. там, вот просто как у, там, война и мир вот такой томник Толстого, блин, улетает нафиг и исчезает за секунду. Нифигасе, фига себе, как его прочитаю, блин. Ну что-то отключил. Да, сейчас включу, не Арина меня. Сейчас. Тыкс вставились вот а я говорил а я говорил а ты мне не верил так короче она думает что мы везем какую-то дичь спрашивает что тут а мы говорим ну типа медикаменты она говорит ты типа врешь а мы говорим нет не вру она давай проверять ты открываешь там медикаменты она такая типа а как это а в смысле а почему а должны быть не медикаменты и чего а че я ждал найти биоружей о юг я следила его путь европы сюда к моему кораблю ну думала что так а поэтому как бы да ты в курсе что получается ты не необоснов... она не обоснована получается на нас это на бочку катила впереди дис диспетчерская ну готовься ну готов ну пойдем мы теперь это вдвоем будем ходить нас же с тобой больше не разлучат. Или не разлучат. Это опять эти ударения, да? Я еще с ума схожу, как э, наш язык учат. Другие люди. Грамматика это вообще просто жесть. Самому бы русский выучить. Так, я так и знал. Я так и знал, что что-то да спрячут. Где? А где что выпало? В смысле? В смысле Ты чё? Ты чё, пес? А где? Это ты забрал? А ну отдавай. <свистит> <свистит> <свистит> Ладно. Я, кстати, вообще не читаю эти аудиозаписи. Но мне кажется, что ничего такого супер интересного там не будет. Хотя кто знает, может я ошибаюсь. Я вообще редко слушаю аудиозаписи в играх, потому что мне кажется, они <свистит> не знаю тратить время. Если их можно на фоне включить, и они озвучены как бы, то почему нет? А так, блин, сидеть и слушать их, это такая душниловка, если честно. нас же Харайзен озвучен? Да, полностью озвучен нас Харайзен. Позвольте первым поприветствовать вас на калиста. Это мой долг как начальника черной жести. Вы прибыли в интересное время грядет восхитительное будущее. Ага, верю. Уже, уже вижу, наблюдаю. Так, что, лифт, да? Опять едем? Это просто разом ну чувак был. А, ну вот раз она как бы ну, в компании теперь гоняем. А, ну только это не лифт, знаешь? Так зачем ты так э, с Селесом? Я торопилась, не было времени на передачу данных. Мне нужна любая информация о том, что здесь происходит. Ты просто вырвала имплант. А ты такого не делал, что ли? Не с теми, кого я знал. А ты точно его знал? Или только использовал, чтобы сбежать? Ну, не знаю, вопрос такой спорный. У нас были как бы общие интересы. Корабль что-то там... Что-то там... И соседней комнаты может добраться на лифте до подачи, до посадочной площадки Да, что то там, короче, да, да, да Спасибо, что все субтитры показываете Чё взял? Найс А можно? Вызову лифт А чё, уже конец игры, что ли? Не пойму Мне просто столько дают ресурсов И ни одной этой, как у 3D-машинки А ты чё пошла? Такая прям довольная, пошла вся, а я? А я когда пойду? Ну, пошли. Здорово. Стой, подожди, говорят робота сломать можно, я так и не проверял. Нельзя, не дал сломать себя. Несломимый. Только посмотри на эти тела. Они всех убили, займет минуту. Да ты, тихо, осмотри, если попробуй найти что-нибудь. Ты, это... Акстич, женщина, ты слишком быстро разговариваешь. Так, что-то вижу. Да, ну ты что будешь делать. У меня сейчас место кончится. У меня уже места нет. 3D принтер мне в студию. Оттеть-теть. А, запись. Даже никому вырывать не пришлось. А чё смотреть? Чё смотреть? за дэнни это какая дэнни это там бури рожденная да? <сíck> <сíck> отсылочки а лифт ну вот поехали Блин, я сейчас на сегодня такую не очень классными мем мемасик видел про лифт там был парень девушка у девушки болел живот короче а лифт застрял да ну, короче ладно не будем продолжать тем почти на месте yeah. так без тебя бы я не справился. Я знаю. Ты не слишком-то удивлена. Насчет чего? Происходящего. Какая бы хрень ни случилась? Видела нечто подобное. Раньше. На Европе. Европа? Новостях сказали, это твоих рук дело. Пропаганда о юг. В жизни не все то, чем кажется. Как и я, этот груз, который, как ты думал, я и вез. Maybe. Возможно. Мне хочется так думать. Я не пойму, нам пытаются под конец игры сюжет дать. Чего-то мы так подружились резко. А где корабль? Трубу. Ну, 5 за один. Раз. А, Что-то еще не время, как раз время. Да ты сумеешь им управлять? Я могу управлять чем угодно, особенно если мы на нем улетим отсюда. Что такое? Uh, ты что делаешь? Это не я? Нет. Но мы должны принять то, чем не в силах управлять. Хотя я восхищен, чтобы так далеко зашли. Все же у вас есть потенциал. Мистер Ли? Мисс Накамура. Ваше путешествие продлилось особенно долго. Самой Европы. Ты что сказал? Боюсь, что на кону стоит слишком много. Стоит. А протокол? Нельзя нарушать. Но этом ваша жизнь оборвется. знаете. Я вас уважаю. Эээ! Стой, собака, серая. Живо, живо. Баба! я думал конец игры. Конец. Капец, обламинга. Джеймс, хватайся А! Крестик! В смысле, сейчас бы кутуе давать, блин. Еще прикололись! Тихо, в дырку лечу. Лечу в дырку. Лечу в дырку. Так, вылетел, вылетел. Ага. Ага. Ага. Лечу в дырку, вижу дырку, лечу. Ага. А, не попал? А чё время? А время уже заканчивать скоро надо будет. Подожди. А чё с волосами? Куда волосы ушли? Ладно, пусть здесь будет. Я их здесь оставлю, да? Ты не против? Там кутырье вылетело внезапно, ты прикинь? Не дело? Там крестик, блин, он вообще незаметный. Он ещё... Его бы еще сделали, блин, в цвет этого, как у корабля, по которому мы катимся. Блин, там белая вот эта фигня без беспалева вылетела на секундочку. Блин, и еле заметил. Я нажал, как бы, но уже было поздно. А чё, все? Круто <смех> <смех> Ой, Эти загрузки меня убивают Этот, кстати, Фрусполкин вышел а, Говорят, там загрузки Короче, вообще просто, типа, прям Влетают, хотя Блин, вот про загрузки не знаю, ничего Это игра не с открытым миром, почему здесь такие Долгие загрузки и с ума просто сойти Я недавно играл в Цусиму На новогодних По ночам Я ж по ночам не буду записывать вот, Поиграл в Цусиму и там загрузки, хоть там и открытый мир, они просто, ну, моментальные. То есть там нет такого дол долгих загрузок. Я буквально там, я не знаю, ну минуту мог ждать максимум. Вот сюда. Блин, вот это переигрывать, это такое, это какое... Ой, тихо. А, подожди. Ты мне еще через 10 лет куда-то едал бы. Я же не знал, что за это зацепиться надо. Я думал, от этого вернуться надо. Но я думаю, если бы за первую зацепился, как бы это... Как бы, я же не думаю, что тут сейчас а, а, сюжет такой как бы, развернутый будет. Типа, если ты зацепился за первую, то тебя ждет легкий путь. Полный богатство и денег. А если на второй, то полный страданий и боли. Я не думаю, что тут как бы вот такая система работает. Ну вставай! Шепард, вставай! Жнецы нападают. Что такое? Что ты глаза выпучил? Шлем-то ты где потерял уже? Европа-кафе. Я что, в Европу залетел? А я как в Европе оказался Европа-это далеко. Там много тысяч километров. Не, но ну она здесь никак не могла оказаться. Не через имплант как-то Про... про Проецирует, да? Или что? О, я этот кубик видел! А я видел этот кубик! А я кубик видел этот! Это Рубик? <Mole> Под землей! Окей! Джейкоб! А ты как Джейкоб. меня нашла? Джейкоб. Джейкоб. Джейкоб! Ты за мной десантнулась? Джейкоб, Джейкоб, давай, нам пора. Скорее, все, все усыпается. Ты как меня нашла, ты за мной десантнулась? Я думал, я сейчас опять один буду. Что-то меня как-то нашла, Как-то не знаю. Ты по тем же дыркам летела, что ли? Черт, мы где? Я не знаю. Эй, стой, погоди шлем сломался все консоль еще работает и ч ⁇ боже что? это аракс аркас <laughs> что что это аркас исходная колония поверх которой О, потом построили тюрьму и ч ⁇ поблизости есть лис. на нем можно добраться до транспортного узла затем пересечь колонию вернуться в черную жесть а брата в черную жесть? Нет, нет уж. Ну нафиг. Мы чуть не сдохли, пытаясь выбраться из черной. черной. Личные побеги Джейка не больше работает. нет. Да, да, это что? Да, что надо? Об ответах. Почему Зачем начальник тюрьмы уничтожил свой корабль? Не Я не знаю. знаю. И как это связано с Европой? Мы просто хотели повернуть очередную работёнку. Провернуть. Это. это безумие. Я знаю. А выбор у нас какой, а? Ну ладно, пошли. Пойдем, здесь небезопасно. Давай ты нам сейчас по пути сюжет расскажешь. Так что случилось в исходной колонии? Ее забросили. Как и Калиста. Пока здесь не построили тюрьму. О, юг же надо как-то зарабатывать, не так ли? Удивлен, что питание работает. Это старые ядерные генераторы делали на века. Ага. Ага, звучит так, как будто ангар еще рушится. Yep. Ага. Лифт прям по курсу. Мне нужен 3D принтер. The на карте был служебный проход uh, несколькими уровнями ниже. Может так uh, to... мы быстрее окажемся What в колонии Надеюсь, в колонии. что это твой план нас обоих не убьет. Нас сейчас должны разделить по всем канонам жанра. Становится хуже. Надо спешить. Так, что тормозишь? Погнали. А, так блин, надо уже тоже Это тормозить. Place, right? Мы на месте, верно? Yeah. Ага. Но я не вижу лифта. Shit. Черт. Сломался. Надеюсь, что нам повезет. Но здесь все There's на части рассыпается. Че ж, надо it. найти другой путь. Давай найдем, Погнали. Принтер мне дайте. А, стой, подожди, какие погнали? Надо заканчивать. У нас, в принципе, сегодня нормальная серийка прошла. Экшончик дали даже. Сюжет какой-то начинают подвозить. Опа. Джекоб. Джекоб, давай, посмотри. Я надеюсь, из-за того, что шлем пропал, у меня экипировка-то осталась. А то прикинь, шлем, короче, забрали. тут бах, три места пропало. Вообще было бы обидно. Так, ладно. На этом сегодня закончим. Я так понимаю, игру-то мы скоро закончим. Скоро закончим. Фига ты уже ускакала? А меня ждать ты не думаешь? Есть Friendly Fire? А, нет, смотри, Friendly Fire нету. Ладно. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай оставлять все горячие комментарии, подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании, и мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.